Мои дорогие подписчики и зрители канала Тыковка ТВ, поздравляю вас с 2018 годом, желаю вам счастья, здоровья, исполнения всех ваших желаний в новом 2018 году. И я обещаю снимать вам новые видео. С праздником 2018 годом!